Добрый день, уважаемые коллеги. Вы знаете, что недавно я встречался с, крупными, с руководителями крупных компаний России, и мы уже обсуждали подходы к диверсификации экономики за счет подъема перерабатывающих отраслей. Все мы много раз возвращались к одной и той же теме. Она является ключевой для нас диверсификацией экономики. И очевидно, что это один из важнейших аспектов современной экономической политики в целом, прямо связанный с развитием ее высокотехнологичных секторов. Повторю, вклад обрабатывающей промышленности в экономический рост пока еще незначителен. А доля продукции с высокой степенью добавленной стоимости в структуре российского экспорта, к сожалению, пока только уменьшается и уже составило около 10 Несмотря на существенный рост импорта машин и оборудования, технологическое перевооружение идет пока медленно. <coughs> Правда, вот буквально на днях мы анализировали перспективы ближайшие. Получается, что в ближайшие четыре года инвестиции в основной капитал у нас должны прирастать ежегодно примерно на 40 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте. Это в целом чуть меньше, чем скажем, в странах Западной Европы в процентном отношении к объему нашей экономики, к ВВП. Там примерно 33-34% от объема экономики. У нас около 20. 18-19. В некоторых странах Азии еще выше, чем в Европе. В Китае, например, 40 с лишним. Но качество наших инвестиций в основной капитал пожалуй даже лучше, чем в некоторых азиатских странах, в том числе и в скажем, в Китае, потому что если взять соотношение вложенных денег в основной капитал и темпов роста экономики, то у нас на, один, на рубль, на один доллар вложений эффект получается побольше. В целом, если мы такой темп сохраним, то тогда будет неплохо. Это значит, что к 2010 году мы от базы 2006 в два раза примерно увеличим это инвестиции. Анализ показывает, что одна из коренных причин имеющихся проблем сегодня это архаичная структура и организация производства. Большинство российских заводов по-прежнему остаются предприятиями с замкнутым производственным циклом. Вот мы сегодня были на трубном предприятии, да? И я Спросил у Дмитрия Александровича Пумпенского, считает ли он правильным, что у них и металл сами практически делают, да? и заготовки делают сами, и конечную продукцию. Вот. Он говорит, да, это у нас снижает рентабельность. Наверное, на этом предприятии, может быть, так и есть. Если делается все, начиная с первичной переработки и завершая финиш, э, финишной сборкой, то может быть иногда это и в плюс. Но чаще всего, э, чаще всего э, у нас или так происходит, как у Дмитрия Александровича, либо, э, либо предприятие имеет одного-двух практически монопольных поставщиков. И на этом как бы ограничивается. Но.. В целом по экономике можно твердо утверждать, что промышленность, ориентированная на именно такие подходы, постоянно будет догонять ведущие экономики мира. Опыт успешных индустриальных стран показывает, что необходима принципиально новая модель организации производства. Модель, ориентированная на создание инноваций и опирающаяся на конкурентную среду. Причем и разработчиков, и поставщиков, и дилеров. России нужна модель промышленного развития органично ориентированная в межрегиональные и глобальные кооперационные связи. Для запуска такой модели у нас есть реальные предпосылки. Прежде всего, это растущий внутренний спрос на промышленную продукцию. Кроме того, уже окрепший отечественный бизнес сейчас имеет возможности ориентировать инвестировать в производство высокотехнологичных промышленных продуктов. Важно и то, что увеличение господдержки образования и науки позволило все таки сохранить в стране основные технологические и научные школы. Школы, которые надо ориентировать на решение необходимых нашей экономике задач. И, наконец, формируется правовая и институциональная база инновационного роста. Вы знаете, создаются крупные холдинги в авиастроении, микроэлектроники микроэлектронике, в ОПК. Надеюсь, что в ближайшее время мы то же самое скажем и о судостроении. И уже подготовлен к реализации целый ряд по-настоящему крупномасштабных прорывных проектов. Немаловажно, что в стране образованы государственные институты развития, инвестиционные и венчурные фонды. Установлены законодательные основы для организации особых экономических зон и технопарков, для расширения практики концессионных соглашений. Государство, как главный акционер значительной части промышленных активов, должно активнее влиять на формирование новой промышленной среды. Вот задача, достойная того, чтобы считаться одной из основных. Прежде всего, надо помочь созданным холдингам стать по-настоящему современными бизнес-структурами. И для этого уже в ближайшее время следует завершить реструктуризацию их активов. Подчеркну, что строительство холдингов никогда не было и не может считаться самоцелью. Интеграция оправдана лишь тогда, когда она помогает предприятиям повышать рентабельность производства и расширить присутствие на рынке. И потому руководители холдингов должны добиваться именно этих принципиальных целей. Конечно, формирование нормальной конкурентной среды в промышленности – это долгий процесс. И сами холдинги должны быть заинтересованы в становлении независимых высокотехнологичных поставщиков. Должны заключать с ними долгосрочные взаимовыгодные контракты. Известно, что во всем мире крупные корпорации формируют вокруг себя целые кластеры малых и средних предприятий, внедренческих, сервисных, дилерских компаний и фирм. Такая модернизация промышленности обязательно создаст спрос на продукты и услуги отечественных научных центров. Тем самым промышленность будет реально интегрироваться в новую экономику и, как мы сейчас часто говорим, в экономику знаний. Она способна приносить гораздо большую прибыль, чем поставки сырья или очередная отверточная сборка. Надо в целом обеспечить системный переход промышленности к передовым информационным технологиям проектирования, стандартизации, контроля качества и приема продукции. Известно, что государство остается собственником или одним из главных акционеров значительной части промышленных предприятий. Я уже об этом упоминал. А представители госорганов входят в состав администрации и участвуют в управлении производством. Вместе с тем социальные проблемы на местах, вызванные как раз неэффективным управлением заводами, свертыванием производства и экологическими проблемами, почти становятся головной болью только местной власти. Должно отметить, что очень многие территории не уходят от ответственности и стремятся по возможности компенсировать издержки системных сбоев промышленности. Однако в вопросах реструктуризации промышленности нужно прежде всего укреплять механизмы взаимодействия федеральных и региональных органов власти. В том числе связывать новые промышленные проекты с инвестиционными планами регионов. Кроме того, государство должно проводить скоординированную политику по наиболее рациональному размещению производства, учитывая конкурентные преимущества каждого из субъектов российской